ландшафт на склоне, резкий рельеф, полная растерянность и непонимание будущих действий. С этим сталкивается почти каждый, кто приобрел участок с большим перепадом высоты, вдохновившись красивым видом. Сегодня я расскажу историю моих клиентов, которые сталкивались с особенностями участка с крутым рельефом. Сегодня я расскажу, почему строительство на участке со склоном это дорого и сложно. Ко мне часто приходят клиенты с вопросом, как грамотно организовать ландшафт на таком сложном участке. Можно ли обойтись без подпорных стен? Можно ли обойтись без лестниц? Можно ли удерживать склон растениями? Можно ли сооружать водные объекты на таком участке с крутым рельефом? И самое главное, можно ли это сделать максимально дешево с минимальными затратами? Нам обратился заказчик задачи спроектировать ландшафтный дизайн с гротом водопадом на склоне. Мы спроектировали ландшафт с гротом. И когда просчитали конструктив этого сооружения, имея грот с перекрытиями на склоне, бюджет получился достаточно большой. Поскольку грот пересекал в плане уклон рельефа и требовалась по заданию немалая высота для комфортной прогулки сквозь грот, появилось необходимое создание капитально-подпорной стены, которая помимо удержания давления грунта, брала бы часть нагрузки от конструкции грота-водопада. Озеро, в которое падает водопад, тоже находится на склоне. И для того, чтобы удержать один уровень воды, появилась необходимость сооружения еще одной подпорной стены. И самое главное, мы имеем дело с водой, поэтому особое внимание мы уделили гидроизоляции. Для избегания замыкания грунта мы использовали дорогостоящую гидроизоляцию. В противном случае несоблюдение этих мер может привести к трещинообразованию, перекосу и к полной непригодности конструкции. В итоге получился серьезный внушительный бюджет. К сожалению, реакция клиента была просто прекратить всякую связь. И такое происходит достаточно часто, когда ожидаемая и реальная сумма значительно отличаются. Капитальное сооружение на склоне всегда будет дороже. К этому надо быть готовым. Так получилось с моей истории, И так будет с любым фундаментом, бассейном или другим сооружением, которое вы решите построить на участке с большим перепадом высоты. Я считаю, что эмоцию, которую клиент испытывает, когда он получает смету, которая расходится с его ожиданием, это обида. Я сама часто такое испытываю, когда получаю ну, цифру, которую я не ожидала. Я прекрасно понимаю, это, ну, это неприятное чувство, но я все-таки призываю к диалогу, к тому, что высказывайте свои возражения, давайте общаться, давайте как-то находить общее решение, ведь мы на самом деле, открытые и готовы расшифровать каждый пункт сметы, готовы аргументировать, что в него входит, либо, как я уже говорила, упростить и найти приемлемое решение, чтобы вам было комфортно с нами. У меня была другая история, когда клиент получил смету, которая расходилась с его ожиданиями, но вместо прекращения диалога с нами, он дал на просчет нескольким конкурентам тот же объем работ, а потом дал нам на анализ те сметы, которые ему прислали. Мы провели анализ сметы и указали заказчику на ошибки в ней. Если бы заказчик с этой сметы вышел в стройку, то он бы получил некачественный продукт. В итоге мы продолжили диалог с заказчиком, нашли компромисс и вышли на приемлемый бюджет. И реализовали классный объект. И заказчики, и мы очень довольны результатом. И самое главное, что я хочу сказать, что строительство на склоне всегда будет дороже, чем на участке с ровным рельефом. Потому что появляется масса конструктивных аспектов. Как мне кажется, самым главным в этом вопросе является выбор грамотного подрядчика. И дальнейшая коммуникация, общение, диалог. Ищите компромиссы. Всегда можно что-то упростить, уменьшить. Договориться и получить классный, отличный результат. С вами была Валерия Иванюк, директор студии ландшафтного дизайна Кости Юдина. И до скорых встреч!